Все мероприятия для экономии на газе можно поделить на два способа. Первый – это сокращение потребления газа, а второй – это экономия за счет модернизации оборудования, утепления помещений и другие. Первый способ – он достаточно простой и доступен для каждого и не требует дополнительных финансовых вложений. Второй способ – позволяет не менять типичный образ жизни и уровень комфорта, но требует дополнительных финансовых вложений. Когда в квартире газ используется исключительно для приготовления пищи, достаточно реализовать следующее. Мощность горелки должна быть адекватна приготовляемому блюду. Не следует переваривать пищу и позволять языкам пламени облизывать посуду. Последнюю, кстати, желательно приобрести с энергосберегающими свойствами, что позволит сократить потребление газа. Также не стоит злоупотреблять приготовление малобъемных блюд в газовой духовке. Для приготовления небольшого по объема обеда лучше воспользоваться электроприборами, такими как СВЧ-печь или мультиварка. При обогреве воды стоит использовать проточный газовый обогреватель, который потребляет газ только когда идет вода. При этом его мощность должна соответствовать среднему потреблению воды. Не стоит забывать и о своевременном техническом обслуживании вашего котла. Так скапливающаяся на теплообменнике грязь и пыль заставляет ваш котел потреблять больше энергии. Предлагаем следующие шаги к электросбережению. Произведите утепление стен, а также пола и чердака при необходимости. Сделайте теплоизоляцию мостиков холода. Установите специальные отражающие экраны между радиаторами и стеной, что позволит возвращать часть тепла обратно в помещение. Установите термоголовки на батареи. Автоматизируйте котел. Можно установить терморегуляторы с датчиками наружной температуры воздуха. Они позволяют сделать отопление умным. При повышении температуры за бортов такая автоматика будет подавать меньше топлива в котел, а значит позволит сэкономить бюджет. Замените котел на конденсационный. Если позволяет бюджет, то лучше всего использовать именно этот современный тип котла, который за счет использования отработанных газов позволяет сэкономить до 15% потребляемого топлива. Итак, если комбинировать вышеописанные способы, экономия газа может составить до 40%.